Сегодня на обзоре новый интересный проект от зарубежной администрации. Работает только с биткоином. И аудитория тоже в принципе в основном зарубежная. Также здесь можно зарабатывать без вложений, что я вам в принципе и советую. Потому что внутри кабинета есть кран, который позволяет заработать за месяц, если не пропускать сбор сатошек, до 300 тысяч сатошек. Это на сегодня чуть более 30 долларов. В принципе, без вложений это довольно-таки неплохо. Вот так у нас выглядит проект. Называется MySolidCoin. Для регистрации вам необходимо ввести всего лишь почту и пароль. и Далее вы также будете просто в проект заходить. Давайте я сейчас иду в кабинет. Итак, вот мы попали в кабинет. Давайте сразу вам расскажу, как здесь зарабатывать вложений, Потому что я думаю, что большинство это все-таки интересует. Вот здесь у нас идет, как видите, таймер. У меня уже 92% насобиралось. Можно собирать каждые 5 минут, если набирается 50 сатошек Полный сбор на бесплатном аккаунте, это у нас будет полторы тысячи сатошеков. И как только до 100 доходит, то прибыль вам не начисляется. Поэтому я советую собирать немного чаще. Если вы сюда не инвестируете, то соответственно вам необходимо будет заходить примерно каждые 5 часов, то есть 5 раз в день. И собирать здесь прибыль, чтобы ее не терять. Давайте я ее соберу, нажимаю вот здесь, Claim Bitcoin here. И нажимаю Claim. Вот, как видим, мне зачислено 1397 сатоши. Если посмотреть на мой баланс, то у меня уже 16632 сатошика. Это примерно за 3 дня здесь заработка без вложений. Теперь давайте посмотрим, что касается вложений. Здесь есть кнопочка депозит. Если нажать вот сюда, то вам необходимо вот на этот вот биткоин дошлет перевести сумму депозита. Что касаемо тарифных планов, они здесь представлены в покупке сандуков. Вот здесь вы нажимаете вот на эту строку. Кстати, если пользуетесь браузером Google Chrome, то можете просто перевести страничку на русский и все, тогда вам будет более понятно. Нажимаете вот здесь, и, как видите, представлены сундуки. Если нажать вот этот, то это у нас бесплатный. Как видим, максимальный клей набирается 1500 сатоши, 5 сатошиков в минуту, и 5 раз за воль день нужно, нужно их собирать. Как видим, также написано, что можно заработать до 300 тысяч сатоши. Давайте возьмем самый минимальный тарифный план. Инвестировать в него необходимо 200 тысяч сатошиков. Также он работает 30 дней. Кстати, каждый тарифный план работает 30 дней. И приносит до 200% прибыли за этот срок. И смотрим. На минимальной инвестиции вы уже будете зарабатывать 10 сатошиков в минуту. Максимальный клейм у вас будет 4400 сатошиков. И уже в день не 5 раз, а 3 раза вам необходимо будет собирать. Как видим, Total Profit 200%. Как я и сказал. Ну и вот. У нас и тут далее тарифный план 300 тысяч сатошиков. Вплоть до 1 биткоина. Все то же самое, только если один биткоин, то минуту уже 4630 сатошиков. И максимальный клейм как видим, 20 миллионов сатошиков. И собирать здесь можно один раз в три дня. Но, конечно, один биткоин, сумма сейчас немаленькая, потому что он стоит сейчас... Кстати, давайте посмотрим, сколько. Биткоин сегодня стоит... 11 802 доллара. Поэтому такую сумму заводить, конечно же, я сюда не рекомендую. А вот на какие-то минимальные тарифные планы можно пополниться и неплохо здесь зарабатывать. Вот так здесь все просто делается. Также есть различные бонусы. Вот, например, вот этот бонус. Бонус ресурс Нажимаете. И каждые 24 часа вы можете здесь вот здесь нажимать и получать дополнительные сатошки. в Квити у меня доступно 166 сатошиков. Сейчас я назад не могу, потому что я вчера вечером собирал эти сатошки. И 24 часа еще не прошло. Также есть здесь другие игры, в принципе, об этом я уже сейчас рассказывать не буду. Здесь, если вам будет интересно, можете разобраться сами. Далее, чтобы сделать вывод, нажимаете вот сюда, визжал, вводите сумму, прописываете ваш адрес биткоина и выводите. Минимальная сумма к выплате начинается от 100 тысяч сатошеков и комиссия, конечно, здесь на бесплатном аккаунте большая, 50 тысяч сатошеков. То есть, если вы будете выводить 100 тысяч, то половину вы, в принципе, заплатите. Так что советую выводить суммы побольше, чтобы зря не терять на комиссии. Но, конечно же, плюс в том, если вы пополняете баланс, то комиссия уменьшается до 20 тысяч сатошиков. Выплаты на проекты мгновенные, то есть инстант. Так, что еще хотел вам показать? А, конечно же, реферальная программа, без нее в проектах никак, потому что она дает развитие проекту. Так, давайте же посмотрим, что нам предлагает реферальная программа. Она здесь очень такие неплохая, 5% от пополнения ваших рефералов и также 5% от их заработка. Кстати, важный момент, даже если ваши рефералы здесь не будут пополняться, а будут только собирать сотовщики на экране, то все равно 5% от сбора и вы будете зарабатывать, что довольно неплохо. Как видите, у меня один реферал и 583 сотовщика, также на бесплатной основе я уже реферальных получил. И вот все мои комиссионные начисления по рефералам. Вот здесь будет ваша реферальная ссылка. Если вы хотите рекламироваться по баннерной рекламе, то нажимаете вот здесь, и у вас откроется новая страничка с баннерами данного сайта. На этом, в принципе, все. Ссылочку на данный проект оставляю в описании. Надеюсь, информация вам была интересной и полезной. Всем спасибо за просмотр и до новых встреч.